Застроить Москву какой-то хуй приходится с этим жить. защищать ада. Люди стали больше бухать. о о, -о гульнем. Я объявляю мобилизацию. Делайте вы эти шрифты, б**, русские. А вот и хрен. Внутри этого дерьма дефолт будет. Просто ждем. Ты пользуй чтобы Привет. Обсуждаем самые важные новости за неделю, которые повлияют на твою жизнь. Я ввожу новую рубрику. Среди всех моих новостей будет та, которая фейк. Интересно, сможешь ли ты ее опознать? Напиши мне в комментарии. Ведь сейчас такие новости, когда каждую новость можно принять за фейк. Поэтому давайте включать критическое мышление уже и научимся вместе отделять мух от котлет. Зарубежные интернет-магазины начали блокировать покупки по картам Union Pay, выпущенным в России. Ну вы помните, да? Visa MasterCard, American Express, йог, да? все побежали Union Pay оформлять. Мол, с ними можно теперь ездить по миру. И наши китайские друзья, которые создали платежную систему Union Pay, нам в очередной раз помогут. А вот их рент. Union Pay почти нигде не работает. Ну или мало где работает. Более того. В зарубежной интернет-площадке говорят, подожди, Union Pay у тебя или что там Pay? Короче, если ты из России, то обслуживать мы тебя не хотим. То есть у них нет никаких законодательных актов, просто они, сука, не хотят. Внутри этого дерьма, конечно же, есть хорошие новости. Появилась огромная бизнес возможности для организаторов карточных туров. Как в коронавирус было, знаете, эти э, вакцин-туры, да? Сейчас это карта-туры. Турцию, в Узбекистан, Казахстан. Сейчас турфирмы предлагают поездку, открытие там карты, которая будет работать в зарубежных поездках. Поэтому <с> это хорошая новость для тех, кто хочет открыть свой малый бизнес. Пожалуйста. Я, например, лично тоже собираюсь открыть карту одного из узбекских банков. Заметно. Госдума приняла в первом чтении законопроект о застройке заповедных территорий. Вот так. На что коммунисты, справедливая Россия и новые люди закономерно сказали, ну это же заповедники, они для того и есть, что там ни х... не строить. А на что другие, так сказать, товарищи сказали, это мера борьбы с кризисом. Вот видите, всегда, когда идут кризисные события, это величайший шанс для таких ястребов, да, провести какие-то законы. Например, чтобы застроить на... все национальные парки. Вот был национальный парк Лосиный остров в Москве, да, сейчас шаг по шаг от него отрезают кусочки и строят там жилые дома. Поэтому не очень мне нравится вот эта вот вся история, когда законы становятся что-то дышло. Да, в конце концов, давайте снимем тогда статус национального парка, да, ну и все, и стройте уже согласно законодательных. А то так, вроде национальный парк, но кому-то там можно строить. Опять, кому? Кому разрешают строить в национальных парках? То есть опять получается, что есть какая-то процедура для своих и так далее. Вот это меня не радует. То есть у нас каждый раз под какую-то инициативу придумывается отдельный, сука, закон, да, которым будут пользоваться какие-то отдельные люди. Почему мы не можем жить просто по законам? Длина подобных инициатив – столетие. Вот если застроить озеро Байкал всякой промышленностью, не будет больше озера Байкал. Вот во времена Лужкова считалось, что надо застроить Москву какой-то хуй. В результате сейчас Москва, ну это просто хуй, В некоторых местах ну просто настроили это все. А вот боролись с кризисом в 90-е, разрешали строить что угодно и где угодно. Как это сейчас снести? Это невозможно снести. Приходится с этим жить. Поэтому вот такие решения могут неожиданно внести в жизнь нашей страны на столетие вперед полную хуй. Я, например, хочу, чтобы озеро Байкал осталось. Я хочу, чтобы национальные парки оставались национальными парками. Не трожьте национальные парки. Кризис, не кризис, просто не трожь. Руки прочь от национальных парков. Вот так и передайте. К международным новостям. Женщинам в Туркменистане грозит штраф за ботокс и накладные ногти. Сотрудники полиции в городе Байрамали. мали Ходят по местным салонам красоты и сообщает о запрете всех вот этих бесовских украшений для блудниц. Клиенткам и владельцам салонов грозят либо штрафом, либо арестом на 15 аж суток. Штрафы за использование инородных предметов в своем теле. Составляет для клиенток 300-500 монатов, это на наши деньги 7-12 тысяч рублей, а для мастера, ну, кто это делает все, <laughs> всовывает, видимо, да, от 500 до 1000 монатов, это 12-24 тысячи рублей. Колоть с морщинистый лоб, да, и становиться моложавым, да, это не по-туркменски. Все примерно знают про Туркменистан, это такой клон Северной Кореи, здесь вот недалече, да. Но я бы хотел сейчас обратиться к российским мужчинам. Мужчины. Как вы считаете, вот такой подход прижился бы в России, да? А то ходит, понимаешь, выглядит на 20 лет, а на самом деле там сорокет плюс. Если ты считаешь, что пусть женщина выглядит моложава, свежета, с ноготочками и так далее, вот так и напиши. Да, я так считаю. А если считаешь, нет, пусть выглядит как старая корга, так и напиши старая корга. Вот, короче, так. Павел Дуров попросил Forbes не называть его российским бизнесменом. О, опаньки. А какой же ты бизнесмен, Павел Дуров? Forbes пишет, что такие же обращения поступили от бизнесменов, связанных с Россией. В частности, бизнесмены Дмитрий и Игорь Бухманы прислали такой же запрос. Forbes, Юрий Мильнер, да? По всей видимости, таких запросов будет становиться все больше и больше. Действительно огромное социальное давление идет на российских бизнесменов. То есть все, что made in Russia сейчас, оно под огромным там давлением. Давайте вместе пофантазируем, к чему это может привести. Ну, например, самое простое, самое первое, что приходит, это смена имен. Ну, например, смотрите, был Игорь Рыбаков, а стал Гарри Фишер. Ну, или Гарри Фишерман, что, кстати, бы вам больше бы, сказать, зашло, да? Напишите мне, у меня хоть будет в запасе, так сказать, вариантик. Да? Так, это раз. Второе. Ну, например, вообще перестать разговаривать на русском языке. Ну, такой приезжаешь, такой, и вот, Шпрехензы deutsch, да, или там, Юра-Вомен АММН, ну, то есть по-английски или по-немецки, да, и такой вот, а по-русски вот Нини, -ни", да, и так далее. Ну, в общем, вот такая х... сейчас творится в мире. Ну, вы сами чувствуете и видите, как всех шатает, да, турбуленция ужасная. Значит ли это, что сейчас следует спрятаться в ракушке? И ждать, пока от тебя в этой же ракушке прихлопнут. Или есть какие-то другие альтернативные сценарии поведения, да, которые запустит в тебе так желаемое выживание лучше, чем другие, и процветание. Что ты выберешь? Мы в Экзейсе Академии выбираем второй вариант. Поэтому в ближайшее время я запущу реалити-шоу, где отберу нескольких людей и лично в течение двух недель прокачаю. Чтобы ты смог масштабировать свой бизнес увеличить свой бизнес, перейти, наконец, от вот этого выживания к процветанию, и возможно, тебе повезет оказаться среди этих счастливчиков. Используй этот шанс, ссылка будет в описании, отвечай на вопросы, и я жду тебя. Продолжается исход иностранных компаний из России. Кто же на этот раз ушел? В четверг финский производитель упаковки с невыговариваемым названием Хухтамаки решил прекратить работу в России. Ну, на Россию приходится всего три процента его продаж, но 700 человек, однако, работают на его компании, поэтому вот так. А еще Смурфи КАПа, Elopac, Стора Энса. это тоже такие, знаете, упаковочные компании, тоже сказали, что мы прекращаем или приостанавливаем и так далее. А так как у меня есть бизнес, связанный с упаковкой, я за этим внимательно слежу, потому что там, где они ушли, тут же что? Рыбаков пришел. Поэтому в этом смысле части гильзового картона, да, специальных слоев коробочного картона можете не беспокоиться, я обеспечу спецоперацию по импорту замещения. Я не могу взять ответственность за все сектора, берите вы. Кстати, вот еще кто ушел, да, где вы можете тоже сделать свой бизнес. Смотрите, американская компания Monotype, владеющая правами на шрифты. Times New Roman и Arial заблокировала доступ к ним для россиян. Теперь вы вне закона, если используете эти шрифты. Ребята, ну вот же, я объявляю мобилизацию для того, чтобы создать русские шрифты. Кстати, не с этими вот странными названиями, Times New Roman, да, а с русскими названиями. Например, шрифт горячий самовар или шрифт ажиотаж или шрифт, ну короче, ребят, вы сами придумываете название, вы делаете шрифт, и вам платят рояльти за использование вашего шрифта, а? Как вам такой бизнес? Я призываю всех дизайнеров России, Артемия Лебедева, лично призываю, ну, сделайте вы эти шрифты, русские, ну, сделайте вы ну, ладно, процессоры не надо делать, ну, шрифты-то сделайте. Британский производитель Колгон, Дюрекс и Нурафен начал передачу бизнеса в России. Ну, вы знаете, да, специальный режим передачи под управление, то есть, ну, если бы не передали, бы национализировали. Компания пообещала заплатить зарплаты и премии персоналу до конца 22 года и приложит усилий, чтобы российские сотрудники продолжили работу в новой структуре. Новость, безусловно, хорошая, будут, хотя и раньше у нас их было предостаточно. Про газ. На этой неделе Владимир Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с запада на рынки юга и востока и готовить для этого соответствующую инфраструктуру. А еще президент в очередной раз напомнил правительству, что оплата за газ и энергоресурсы да, должна быть произведена в национальной валюте. В общем, все тут же взяли под козырек, пошли перестраивать инфраструктуру, но столкнулись с тем, что перестройка инфраструктуры занимает десятилетия. Поэтому Дмитрий Пресков разъяснил, установка президента это методично и этапно, последовательно работать к расширению диапазона использования национальных валют, Сейчас давать какие-то точные строки по каким-то группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно. Ну, в общем, перевожу это на экономический язык. Это означает, как расчеты были в долларах и евро, так и... Когда перейдет, так сказать, оплата на рубль, ну, если не перейдет, то и... То есть, в принципе, это такая, знаете, как бы создание некой потенциальной горки, когда, ну, вот, при прочих равных, если переходит, перейдем. Если нет, ну, будем искать компромисс. Я считаю, подход очень взвешенный и очень правильный. Люди стали больше бухать. Российские покупатели с середины марта переключили свое внимание с гречки и сахара на джин, водку и пиво. Наверное, погреба все полные. Теперь о -о -о, гульнем, да? Короче, ребята, продажи джина в рознице да, выросли в полтора раза. Некоторые аналитики говорят, это связано с тем, что люди перестали ходить в бары и теперь по домам сидят и бухают джин. Вот расскажи мне сейчас, ты лично да, покупал джин, бухал или это опять какие-то вот фейк-ньюс? Пока все бухают и застраивают национальные парки, некоторые компании презентуют свои новые продукты. Вот, например, компания Мета выпустит свои первые очки дополненной реальности, Project Nazare. Эта система позволит показывать даже голограмму собеседников во время видеозвонка. То есть, представляешь, ты спишь, бухаешь там или что-то там, развлекаешься, да, а твоя голограмма с боссом твоим разговаривает. И босс думает реально, что это ты. В общем, я сперва очень напрягся, подумал, что вот мой сотрудник по видеоконференции будет со мной говорить, я буду думать, что это он, а он сидит такой там на толчке и такой думает. Ну, вот, как бы я, когда обнаружил бы своих таких сотрудников, как бы я их, а вы бы вот, что, не расстроились бы на моем месте? Но потом я успокоился. Мета же запрещена в России, мета же экстремистская организация, а потому мне нечего беспокоиться. Default. Да-да, дефолт может случиться 4 мая. Россия рискует допустить дефолт по выпускам евробандов, произведя выплаты по ним в рублях. Кстати, они уже были сделаны. Теперь тикает времечко, и 4 мая времечко закончится. Тот самый месяц, когда Россия должна была бы урегулировать вот эти вот вопросы. Но Россия урегулировать это не собирается и неоднократно об этом заявляет. Поэтому 4 мая произойдет наконец-таки фиксация. Дефолт будет. Мы просто ждем. Но это, что касательно правительственный дефолт, да, перед западными кредиторами. А бизнесу-то что делать? Дело в том, что бизнес — это совершенно другая история. Так вот сейчас, да, происходит происходят провокации на искусственный дефолт бизнеса. То есть, например, российский заемщик брал в долларах, в евро какие-то деньги у иностранных каких-то кредиторов, да, и не может им также отправить эти деньги. Я хочу оплатить тебе в евро, но ты платеж не можешь получить, почему? Банк блокирует транзакцию, да, и получается это искусственный дефолт и в силу того, что инфраструктура платежная не работает, понятно? Так вот, чтобы бизнес не грохнулся, не обанкротился и так далее, правительство придумало, как с этим быть и говорит, окей, давайте сделаем escrow-счета, на которые вы ну, отправите рублевое покрытие этого долга, и все. Таким образом, ваши обязательства как бы перед западными кредиторами будут считаться выполнены. Я считаю, мера интересная, эффектная, но ну, она практически такая же, как придумала правительство в отношении государственных долгов. Ну, и это хотя бы что-то. В произведенных на Западе в вышках 5G обнаружен встроенный VPN. Российские операторы сотовой связи массово демонтируют недавно установленные, кстати, дорого купленные 5G-вышки из-за наличия в их программном обеспечении вредоносного кода, который перенаправляет данные пользователей в американские виртуальные частные сети VPN. И, как отмечают эксперты, проект по повсеместному внедрению VPN на территории России мог осуществляться под эгидой американских спецслужб. Все-таки, мне кажется, те люди, которые пытались снести 5G-вышки, были правы, а я их хейтил. Друзья, напомню вам, в этом выпуске есть одна фейковая новость, поэтому прямо сейчас напряги полтора килограмма твоего жира, вот этот жир, твой мозг, который может отличать фейк от нефейка, который может отличать мухи от котлет, да, давай вместе его тренировать и напиши мне, какая из новостей была фейковая, только внимание, не гуглить